Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Журниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы будем говорить о том, как правильно воспринимать ваши тревожные события. Очень часто ко мне обращаются люди, у которых есть проблема повышенной тревожности, но она не возникла за один день. Как раз именно проблема накопления тревожных событий и привела к повышению тревожности и проблемам с паническими атаками, ВСД, неврозами, тревожными расстройствами. Если вы хотите избавиться от этих проблем или не допустить их появления в вашей жизни, то обязательно досмотрите это видео до конца. Сейчас мы четко с вами пройдемся по этапам, как возникает восприятие, как возникает страх и почему нужно научиться правильно воспринимать тревожные события. Есть определенная цепочка, она давным-давно уже определена когнитивно-поведенческой психотерапией, которая открыла для нас очень простую вещь, что наши эмоциональные реакции, все наши эмоциональные реакции зависят только от того, как мы воспринимаем текущую ситуацию. Если у вас произошло событие, которое вы восприняли как опасное, то естественным образом вы будете получать эмоцию страха. Но что если я вам скажу, что на самом деле у вас практически не должно возникать страха в жизни? Он должен возникать только в случае, если вас резко, вы услышали резкий звук, резкое движение в темноте. То есть, какой-то подсознательный страх, который помогает вам убрать вовремя руку от горящей плиты. А все остальные страхи, связанные с восприятием, возникают у вас зря. То есть, вы могли бы и не испытывать этих страхов, которые возникают в тех или иных ситуациях. Это связано с тем, что вы на сегодняшний день пока не обладаете определенными навыками и знаниями, как правильно воспринимать тревожные ситуации. В ходе моей работы я выявил определенную специфику восприятия тревожных людей и того вообще, как возникает страх у любого человека в любой момент времени. Он возникает у всех одинаково, потому что эмоция страх одинаково испытывается вами, мною и остальными людьми на земле. Итак, сценарий очень простой. Есть всего два направления, в которых возникает страх. Это ваши планы на будущее и то, что уже случилось в вашей жизни, то, что вы увидели, услышали, почувствовали или вспомнили. Как только вы что-то планируете, вы тут же видите негативный сценарий в своем плане и возникает страх. Это называется ситуация неопределенности. То есть вы не знаете, чем в итоге закончится ваш план, что будет впереди, в будущем. И в результате начинаете видеть негативный сценарий, который вас пугает, вы верите в этот сценарий, и в результате возникает страх. Второе направление – это когда уже что-то произошло. Очень часто мы не понимаем случившееся, то есть просто что-то случилось, и мы не понимаем, почему так произошло. И в результате этого мы объясняем случившееся какой-то одной пугающей причиной, и тут же у нас возникает страх. Так вот, этот сценарий происходит в любой момент, когда вы испытываете страх. И для того, чтобы ваш сценарий поменять, нужно понять следующее. Каждое тревожное событие, которое возникло в вашей жизни, это является неким шагом к тому, чтобы либо тревожность у вас повысилась, либо чтобы она у вас понизилась. То есть, Тревожное событие, представьте, вы с ним столкнулись. У вас что-то сейчас тревожит данный момент времени. И у вас есть выбор, но в то же время у вас должно быть понимание, какой выбор совершить, то есть ответственность, которую вы для себя на себя принимаете, если вы сделаете или не сделаете этот выбор. В тот момент, когда у вас возникает тревожное событие, у вас есть всего два возможных решения. И вам нужно понимать свою ответственность, чтобы вы понимали, какое решение лучше принять в данной ситуации. Дело в том, что ко мне обращаются люди, когда их количество тревожных событий уже накоплено и достаточно высоко. То есть, со временем их жизни количество тревожных событий накапливалось, что повышало их уровень тревожности. Наверняка то же самое происходит у вас. И вот здесь наступает момент истины, в тот самый момент, когда вы столкнулись с новым для себя тревожным событием. Оно может накопиться и добавиться к другим вашим тревожным событиям, что повысит ваш уровень тревожности. И потом в будущем вы неизбежно столкнетесь с паническими атаками, обострениями невроза на фоне какого-либо стресса. А также получите проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью и другие негативные пугающие симптомы в теле. Это первый вариант, если вы ничего не будете делать или будете пытаться отвлекаться от этого тревожного события. Второй вариант – это то, что вы будете использовать это тревожное событие для снижения своего уровня тревожности. Представьте себе, у вас возникла тревога, а вами она используется для того, чтобы снизить общую свою тревожность, чтобы улучшить свои навыки в эмоциональной сфере чтобы повысить уровень счастья в своей жизни, потому что чем ниже тревожность, тем выше уровень счастья в своей жизни. И вот сейчас у вас этот выбор теперь появится после просмотра этого видео. Как только вы сталкиваетесь с тревожной ситуацией, все, что вам требуется сделать, это поменять к ней свое восприятие. Конечно, лучше всего это делать со специалистами, под присмотром, но в то же время вы можете все это делать самостоятельно, получить уже первые результаты и увидеть, насколько хорошо эта технология работает на вас. Она на самом деле очень проста в своем понимании, но очень сложна зачастую в применении на практике. И здесь мы с вами, помните, сказали, что есть планы и то, что уже произошло. В первую очередь нам нужно определиться – вот если я сейчас тревожусь, что сейчас меня тревожит? То, что уже случилось, или все-таки то, что будет в будущем? Важно понимать, что когда вы тревожитесь, например, вы узнали какую-то новость, но, может быть, сама новость вас и не напугала. Она является для вас достаточно, может быть, стандартной. Вы понимаете, почему так произошло. А пугают вас последствия. Например, мы слышим, что нужно человеку сделать операцию, ну или вашему домашнему животному. Сам факт того, что ему сделать нужную операцию, вас не тревожит. Но вас тревожит то, как эта операция в итоге пройдет. И вас тревожит исход этой операции. Или наоборот, вы, например, только сидите дома, вообще ничего в жизни не произошло, у вас вдруг возник страх. Вполне возможно, он связан с тем, что вы что-то запланировали куда-то отправиться, что-то сделать, с кем-то переговорить, и видите в этом негативный сценарий. Либо вы что-то вспомнили из прошлого, что часто бывает, у нас есть определенный накопленный жизненный опыт, наши негативные ситуации в жизни. Как только что-то напоминает нам об этих ситуациях, мы тут же боимся, что они повторятся в настоящем. Поэтому если вы что-то вспомнили из прошлого, это негативный опыт, и вы боитесь, что он повторится в настоящем, то это уже другое событие. Так вот. Есть два направления разбора ваших тревожных событий для изменения к ним восприятия. Для того, чтобы правильно воспринимать все свои планы, вы должны научиться видеть промежуточные варианты в этих планах. Есть такое понятие, как закон нормального распределения вероятностей, который гласит о том, что чаще всего происходят промежуточные значения. Крайние значения наиболее маловероятны, то есть самый хороший. Самый плохой исход в плане – самый маловероятный. Наиболее вероятный исход – что-то среднее. Поэтому ваша задача – научиться как раз видеть средние варианты в своих планах. Например, если вы собираетесь давать анализы, то вы переживаете и можете думать, какие же результаты анализов будут у меня. Например, а вдруг я узнаю о том, что у меня серьезная какая-то болезнь, и вас это может очень сильно напрягать и пугать, тревожить. И вот такие ситуации накапливаются, но мы теперь будем знать, как с этими ситуациями справляться Ваша задача расписать возможные промежуточные варианты результатов ваших анализов Какие это могут быть? Например, почти все показатели в норме, кроме одного Или у меня есть какое-то незначительное отклонение от нормы в рамках моего возраста Или у меня есть определенные проблемы с определенным, допустим, составом крови У меня мало там, лейкоцитов или мало тромбоцитов, соответственно, это определенная проблема, и ее надо решать. Следующий вариант, что у меня все показатели на нижней границе моей нормы, то есть я нахожусь в ситуации, когда показатели говорят о том, что я в плохом состоянии. И другие варианты, которые являются промежуточными, например, все, почти все показатели – в идеальном состоянии, или все показатели моего возраста, в моей возрастной категории, или все показатели на 5 лет моложе моего возраста, в этой категории. То есть, когда мы расписываем разные варианты, но они должны быть для вас убедительными в ваших ситуациях, вы начинаете расширять ваше восприятие к планам, и в результате этого снижается тревожность за будущее. Повторяя это, в каждой ситуации вы снижаете общий уровень тревожности и... Теперь умеете правильно воспринимать свои тревожные ситуации. Следующее направление – это когда что-то уже произошло. Здесь нам с вами поможет закон совокупных причин. Этот закон гласит следующим образом. Все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы в этой жизни что-то случилось, перед этим должны совпасть причины, которые в сумме к этому приведут. Или привели. Так вот, проблема в том, что когда что-то случилось, и вы не понимаете совокупных причин, вы автоматически объясняете случившееся одной пугающей причиной, и в результате возникает страх. Поэтому ваша задача – найти совокупные причины, почему так произошло. Ну, возьмем пример. Там. Услышали, что какой-то родственник заболел коронавирусом и умер. И здесь мы начинаем искать совокупные причины. Например, ему было уже много лет, там, то есть здесь конкретно написать, ему было там, 64 года он много курил, постоянно выпивал, соответственно, не занимался спортом, у него был лишний вес, были хронические проблемы с легкими. Находя таким образом совокупные причины, вы как бы начинаете понимать, что вот тогда у этого человека так совпали причины, которые в сумме привели к тому, что такое с ним случилось. У меня этих причин нет, и тем самым вы разъединяете ситуацию и перестаете объяснять ее тем, что она может повториться. Эта технология направлена на изменение вашего восприятия тревожной ситуации. Вы как бы проводите исследование... Того события, которое вызвало тревогу. Противоположная реакция – это когда вы просто отвлекаетесь, пытаетесь успокаиваться, но здесь мы с вами идем вперед, мы исследуем ситуацию, мы меняем к ней восприятие, как если бы вы знали, что Земля плоская, а потом провели исследование и узнали, что она шар. Это бы поменяло ваше восприятие в отношении формы Земли. То же самое мы делаем с тревожными событиями. Потому что это очень важно для того, чтобы ваш уровень тревожности все время снижался. Представьте себе, что вы разбираете каждый день хотя бы одну ситуацию. За год вы разберете 360 ситуаций. Это очень-очень много. Представьте себе, что у вас нет больше тревожных событий, потому что вы начинаете правильно воспринимать любые ситуации. В чем преимущество этой технологии? В том, что она работает долгосрочно и накопительным эффектом обладает. То есть каждый раз, разбирая свои ситуации, например, планы по вариантам, вы накапливаете тем самым набор вариантов, которые можете потом использовать для объяснения других ситуаций. То же самое с совокупными причинами. Накапливая совокупные причины, вы их используете автоматически для оценки новых ситуаций. Таким образом, многие тревожные события будут пропускать теперь вас мимо. То есть вы просто будете их не замечать, потому что вы автоматически их уже правильно воспринимаете. Я учу этому своих клиентов, потому что это то, что позволяет снизить тревожность и жить счастливой, полноценной жизнью. Поэтому давайте мы будем с вами. Каждую вашу тревожную ситуацию, которая сегодня у вас возникает в любой момент времени, когда она бы не возникла, давайте воспринимать ее как возможность снизить свою тревожность. Мы работаем по очень простому алгоритму. Возникает тревожная ситуация, мы ее фиксируем, меняем к ней восприятие. И когда она повторяется, тревожной реакции уже нет. И вот таким образом вы создаете сами, просто постепенно прорабатываете ситуации, Определенный, стабильный, низкий уровень тревожности И теперь любые стрессы, которые реальные возникают в вашей жизни Например, что-то происходит, да, что-то серьезное происходит прямо на ваших глазах в режиме реального времени Это позволит вам спокойнее к этому относиться Потому что у вас в принципе будет, благодаря этой технологии, низкий уровень тревожности На этом у меня все Большое спасибо вам за внимание Пишите свои вопросы в комментариях Всем пока.